что происходит у нас после избрания нового президента и нового правительства. Сегодня мы будем говорить про оформление ГБО, про ситуацию в 2019 году. Первый самый важный этап ⁇ это нужно правильно подобрать оборудование под конкретно вашу марку автомобилей. Это важно. Вы понимаете, что данная организация находится в Харькове, а документы почему-то выписаны на какую-то организацию в Киеве? И меня бы это насторожило. Ребята, всем привет! Сегодня мы будем говорить про оформление ГБО, про ситуацию в 2019 году с пакетом документов. Я вам буду давать советы. Я вас уберегу от ошибок, чтобы потом не оказалось. Вы ГБО поставили на свой автомобиль и не знаете, что делать, потому что у вас нет пакета документов. И у вас пакет документов фальшивый, недействительный, не проходит через центры оформления. Это то, что раньше называлось ГАИ. Погнали смотреть. Говорю сразу же, что происходит у нас после избрания нового президента и нового правительства. Переформатируется министерство, которое занималось данным вопросом. Все это будет передаваться в министерстве инфраструктуры. Из-за того, что госстандарт в Украине отменили, происходит что все будет по-новому как это будет по-новому никто не знает вот будем сейчас мы разбираться с этим вопросом первый самый важный этап это нужно правильно подобрать оборудование под конкретно вашу марку автомобиль это важно и лучше это доверить не интернету а специалисты если сваткум знакомый сосед что-то себе установил какое-то название польское или может быть не польское это совершенно не значит что это оборудование тоже будет качественно работать на вашем автомобиле потому что автомобили разные года выпусков разные мощность разная комплектация разная и это все требует подхода специалистов которые индивидуально конкретно под ваш автомобиль под ваш двигатель подберут Оборудование. Второе. Это оборудование нужно качественно установить. Этап третий. Это оборудование нужно качественно настроить. И в этом вопросе вы должны довериться специалистам. Я всегда обращаю внимание, для меня один из важных критериев – это отзывы. Причем отзывы не интернета, а отзывы реальных живых людей, которых я знаю с кем можно пообщаться и впечатления. Это в той сфере, в которой я не разбираюсь. Далее я, конечно, ищу и смотрю в интернете, потому что там тоже можно почерпнуть информацию о компании. И я всегда обращаю внимание, сколько лет конкретная компания на рынке. Если год или два, это меня настораживает. Следующий меня настораживает – Низкая цена. Сразу же говорю, все знают, да, платит платье дважды низкая цена – это залог проблем. Это чтобы вы знали во всем, в чем угодно. Следующее – гарантии. Всегда задавайте вопрос по производителю и какие гарантии. если гарантия порядка года? Ну, я скажу, что серьезные компании уже дают гарантии 2, и 3, и 4, и 5 лет. На это стоит обращать внимание. Стоит обращать внимание, присутствует ли пакет документов. Если вам по телефону рассказывают, что да, у нас документы есть, пакет есть, я вам рекомендую перед тем, как согласиться и записаться на установку, подъехать в данную компанию и лично проверить, посмотреть и почитать документы и пакет документов как минимум проверить, соответствует ли физически и юридически адрес того, что написано в этих документах. Потому что если вы понимаете, что данная организация находится в Харькове, а документы почему-то выписаны на какую-то организацию в Киеве, меня бы это насторожило бы. Первое, что должно быть в пакете, это свидетельство, дающее право на переоборудование, автотранспорта на пропан или метан но метан у нас сейчас в стране не актуален поэтому речь грубо говоря идет о пропане первое свидетельство о переобладании значит свидетельства бывают двух видов первое это свидетельство института профильного держи проект и следующее это ндц бдр гаи украины то есть две организации в украине имеют право выдавать Свидетельство под переоборудование. Важно, имейте в виду, больше ни одна организация не имеет права никакие бумаги выдавать. Это то, что касается свидетельства. Следующее, в комплект входит так называемая пятая форма. Пятая форма – это сертификат видповидности сертификат соответствия с приложением. Значит, в этом приложении указаны, комплектации, оборудования и производители, которые прошли сертификацию. И самое главное, в сертификатах и в пятой форме указаны сроки действия этого пакета документов. Далее, что там еще? Акт. Акт приема-передачи по форме. Акт приема-передачи автомобилей, где указаны агрегатные номера, где указан владелец, где указаны данные организации, которая проводила действия с автомобилем. И там три подписи и три печати. Это чтобы вы знали. Итак, друзья, мы с вами разобрали ситуацию, что под документам в Украине есть сложности. И сложности эти объективные, связанные с организацией в правительстве, из-за того, что... Какие-то министерства сейчас реформируют, и вопрос документов, свидетельств сейчас думают, куда перекинуть, точнее уже решили, что это будет в Министерстве инфраструктуры. Я думаю, этот вопрос решится но ну, не раньше ноября-декабря. До ноября-декабря с документами будут проблемы, я вам скажу сразу же, это чтобы вы имели в виду, что это означает. То есть старые документы действуют ограниченное количество времени. У некоторых они заканчиваются в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре. У кого-то заканчивается свидетельство, у кого-то пятая форма, сертификаты. Да? И поэтому, прежде чем обращаться в организацию по переоборудованию, первым делом я вам настоятельно рекомендую узнавать и уточнять. Есть ли полный пакет документов и насколько этот пакет документов да, будет работать, чтобы не получилось так. Вы установили машину, взяли пакет документов, приехали в сервисный центр, его пробили по базе, а он недействительный. И вы начинаете бегать, нервничать, переживать, искать какие-то варианты и тратить дополнительные деньги. Да, добавлю, что в некоторых областных центрах при ГАИ существует сервис, да, есть определенные люди, которые за какие-то деньги, в принципе, там от 400 гривен сейчас и выше, этот пакет документов продают. Вопрос, опять-таки, тоже уточняйте заранее. Есть такая условия, нет ее, чтобы вы опять не столкнулись с какими-то вопросами и проблемами. То есть, первое, обращаемся к установщикам. В видео я рассказал, как выбрать, как определить, какие вопросы задавать, на что обратить внимание. Да? Второе уточняем насчет документов. третье приезжаем к установщикам, проверяем, реально сами читаем сроки, юридические адреса месту выдачи соответствия, названию этой организации, тому, что написано в документах. Сверяем, уточняем это в ваших интересах. Третье, общаемся с консультантами по оборудованию, по подбору конкретно на ваш автомобиль. Четвертое, определяем бюджет. Пятое, записываемся на установку. Да, между вторым и первым пунктом уточняйте вопрос гарантий, сервиса, стоимости ТО. Это очень важный момент. Уточняйте насчет страховок, потому что крупные компании, их единицы, но есть возможность вам или могут продать, или подарить по акции, по какой-то страховке, то есть застраховать ваш двигатель от поломки на ГБО, а это достаточно серьезный бонус, я вам скажу это работающая штука имейте в виду, что такое есть можете уточнять по этому поводу далее, если мы что-то не осветили в данном видео у вас остались какие-то вопросы по этому поводу, не стесняемся, пишем в комментарии мы всем ответим всем разъясним моменты понятно, что в видео нельзя все охватить обо всем поговорить то есть пишем комментарии пишем свои вопросы понятно да связанные с оборудованием с автомобилями не только вот и знаете вы что делать подписываемся на канал ставим лайки и смотрим наше видео всем пока